Мега фейл просто. Давай еще раз пробуй. А, у меня, меч не вы... у меня меч не вытащился. Ну просто, что это такое? Где моя ульта? О, чувак, основина закончила. ха <смех> ха <смех> <смех> Чел, чел с одним холм. Нет, ну что это такое? Ну посмотри просто. Просто хан. Вау! Вау! Вот это да! <с fa> <с1000> <с Jesse> До свидания! До свидания! <сил> <сил> давай, давай! давай. О, <сил> Ты бы навидела стрелять, у меня такая там полоска осталась прям. <сил> да... Да. Слушай, он там берет. Нет. Отмена. Мастер Майнд. Давай, бери, бери, бери, бери. Мм, как он даже за стоп, да? Ты. Хорош! Какая? Мастер на все мечи просто. Этому надавал, пощам, тому в объятия прыгнул, готово. Победа. Флаг захвачен. Что мы? Help. А ну ладно. Не, я сейчас умру, чайка. А не, все нормально. Я забыл, что они комбо не умеют делать. Но они поэтому играют За флага они. Я умер, умер, умер, уроч. Нормально. Да, могёш. Не. норм Ерогли вкинули, да? Вообще? А, это ты. Нормально. давай, я еще. Плачник уткнул. А, не, воксок. Ну, у нас преимущество можно посивить спокойно вообще абсолютно. Флаг. Плачник ультанул. Нет, прям. тебя тоже. Понял. Понял, понял, понял. Что все будет. О, да ладно. Да ну! <смех> я видел. <смех> Без всех ему. Ну, нормально, что. Я тебе говорю, а от подключи звук, выглядит. Это такой рофл, полностью звук от отключи. Я все, надеюсь, просто... на классно. Мне под звездочная краска уже, наверное, на четвертый раз, смотри. <смех> все бы сомневался. О, найс. Ну это ничего, ничего. Я умер. Я умер. Ничего, ничего, ничего. Нет, плохо. А, не, не вытащил я. Если мы еще одного чела Не, все. Стараюсь теперь кусочками писать 10-20 минут, потому что я в прошлый раз записал видос типа там, 3 часа. И я когда я его пытался в премьере монтажить, у меня так лагало. Ну, в смысле, глючило все. это просто хана. Даже не Несмотря на то, что у меня файл подкачки на 100 гигабайт. Я помню, что спал подкачки на 100 гигабайт, да. И 12 гигабайт еще оперативки. Пример такой... Такой... Куртспейл 120 FPS 3 часа... Ну я не знаю, сколько сейчас уже, кстати, стоит. Сейчас, может, подешевело уже. Матрея, я да, лук или ч? Ну, меч у него, я вижу, самый дорогой. Ну, я концерт. у, нет, у нет. него самый дорогой, который есть вообще. Матрея, да? Ну, тот, который космический дорогой. Да? <laughs> космический матрея. я понял. Да, лук, матрея. Бери, бери. <смотреть> <смотреть> он промазал в воздухе, как это так, интересно Найс nice апдейт, ребят Шифта oh, не было, Help. А, ah, он про... Все, забей Классный апдейт, вообще <смотреть> Просто, что он делает? Давай, бери, бери, бери, все, бери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 Классно, просто классно. Просто мега фяга. Ладно, отъезжай, все, нормально все будет сейчас. О, чувак, остановина закончила! Класс, Они тебя сейчас убьют еще. Нет, плохо, ну ладно. Иди сюда, говно! ладно, не хочется. Надо же играть больно. Графика не увидит. Джрался. Чё я заложу? да, mm. Дур, дур, дур, дур. Надо будет <свят> вроде <свят> логи. Челики, он но забей. О, ну-ка, попробуй взять. Бери, бери, бери. Бери, бери. <свят> давай, давай. <свят> Блин, если, ты сейчас, если ты чистый сейчас. Ну, если сейчас черик не вышел, настану, то сейчас... Да, если бы я нормально кумбус сделал, но увы О, наконец-то у нас без матч. Дождались просто Предпочтение работает Предпочтение работает Маг! Классно, смотри Одна стрела У меня уже взял Понял, Да -мо, ну что это такое а тут а, мага не не не не не не не не не, не. А, я типа мне вроде шерти, а потом уже не вроде наслать не не не не не не не не не Чел не не не не не не не не не не не Просто, просто не не ну, Хилься, хилься, хилься, хилься Они сейчас будут за мной бегать вместо тебя Умные Банки. Смарт Это как, знаешь, где, где 200, ну, где ты сравнил которого, куда кинуть фаербалл, лучника, который в воздухе, меча, который на земле, и у меня ошибки еще есть о, ты меня замедлил, а его нет. Классно, да? Как же они ложают? Просто стеной упор промазал под замедлом. Как это возможно, ребята? Не, ну два мага это рип вообще, типа, у них. Fireball. Оба. Нет, не надо. Нет, вот О, я так его добил. О, такая комба длинная была, -мо. Ху. Слушай, ПВП уже посильнее будет, слушай. Потому что ПСМ побольше. ПВП, потому Всего? что они, они вот это вот, типа, непонятно что. И, да, вау, не вау, вот это да. Можем, вообще можешь их не атаковать, по идее 4-0, все, чилишь Бегаешь? Да, можешь, я иду Ммм, классно колонну разбил <с poetry> фарболом. Не-не-не-не, высшего Ау. Сейчас все будет Ну, 3000 дал, помогу. Так да. Стрелы Они там в посохе вообще забей. А, я. а теперь я. Ч, пансадный режим? Тамасам режим, наверное, 4К будет сосис. Просто ваншот фул хп асадным режимом. <laughs> Нееет! Поза три выстрела. Здарова! <laughs> нет, беги! А, чуш -чуш -чуш -чуш. Хорошо, что переключился. Сейчас, сейчас я помогу. <с Collective> а сейчас является... я... Вот... Да он и так урона не, не, не нанес Здарова, ну, он, не лон, все. мне, кстати, дала. Палку. Кстати, а ты в гильдию зашел? Будешь вступать? Да, да, я... Я уже в гильдию. А, ну, все, ничтяк. Mm. Бацу 200... 2860 очков, у нас 105, 105. Да он так на гриндил там, такой зверь, вообще, я не понимаю. Корцмана, ты типа игра не для гринда, но он гриндит в ней как. как тварь просто, я не знаю. Под желе мои уши. Оо, нее! Дааа, да. Твоя любимая что ли? Конечно. Ты что? Как может быть иначе в этой жизни вообще? Чувак, а билка разпод. Найс. Нет. Что это такое? Как ты промазал, чайка? Я не знаю, я вообще... Извините, но это невозможно. Класс. Ну да, хорошие конкурсы, интересные. Как... Игра хорошая и режимы интересные. Вот так вот я бы сказал. Да. Разрабы хорошие, режимы интересные. Лаги классные. Коннект точнее, извините. У меня, кстати, у меня, кстати, реально пофиксилось все проблемы. Типа нужно было просто убрать звук из игры. Да как это так, чек? Что за прикол? Вести АКИ у меня просто похожую проблему. Находил уже. В игре от Blizzard, до Ну да, наша точка, первые пойнты. класс. Ну все. Это наша. Полномочия закончились. О, здорово. Улетаю на багах. Вылетело. Точка <смех> по-прежнему наша, чтоб ты понял. Mm -hmm. Здорово. Mm -hmm. <смех> застанил, и он после стана свалил из круга. Ты видел эту фигню? Mm -hmm. Классно. Mm -hmm. Классно. Mm -hmm. Одну миллисекунду не хватило <смех> захватить. Лайк, <смех> like, подписка, колокольчик, и в Курцпеле исправят лаги.